Одной из самых распространенных конструкций крыш в многоэтажном строительстве является плоская кровля. На стенде будут показаны основные этапы производства работ и возможные ошибки при их выполнении. Поверхность крыши должна быть ровной, очищенной от мусора и пыли. На поверхность основания приклеиваются теплоизоляционные плиты урса XPS при помощи холодной мастики или специального клея. З-образная кромка плит позволяет укладывать их с полуперекрытием шва и тем самым обеспечивать теплотехническую однородность покрытия. Плиты можно укладывать в два и более слоев, располагая стыки в разбежку. Такие плит проклеиваются скотчем. Это предохраняет от проникновения в них цементного молочка и образования мостиков холода. При огневом способе приклейки гидроизоляционного ковра непосредственно на плиты производится укладка цементно-песчаной стяжки. Минимальная толщина стяжки составляет 3 сантиметра. Для проведения следующего этапа работ устройства гидроизоляции, бетонная поверхность должна набрать необходимую прочность, быть очищена от пыли, грязи бетонных наплывов. Приклейка гидроизоляции осуществляется в соответствии с технологией, указанной производителем. Кратковременное воздействие открытого огня при термическом способе наклейки никак не сказывается на состоянии и свойствах слоя теплоизоляции. Для обеспечения надежности покрытия гидроизоляционный материал наклеивается на соседнее полотно с нахлёстом минимум в 10 см. Именно такая ширина контактной полосы обеспечивает необходимую герметичность и прочность стыка кровельного ковра. Верхний слой кровельного ковра укладывается аналогично нижнему. Сверху он покрыт специальной посыпкой, которая защищает гидроизоляцию от механических и климатических воздействий. Следует отметить, что класс пожарной опасности такой конструкции К0, то есть не пожароопасная при размере пожарного отсека без ограничений. Использование в качестве утеплителя плит урса XPS по сравнению с волокнистыми материалами обеспечивает стабильность теплотехнических свойств и геометрических размеров высокую жесткость основания подкровельный ковер малый вес покрытия безремонтный срок эксплуатации крыши не менее срока службы гидроизоляционного материала